Всем привет! Вы на канале ⁇ Заработать в интернете ⁇ Сегодня вернемся к проекту, про который я говорил вам вчера. Название у него тут даже не выговоришь. Просто будем называть его проект, в котором можно зарабатывать 3% в сутки. Вот мой депозит отработал. Каждые 24 часа вам нужно обязательно заходите на данный проект и нажимать вот кнопочку ⁇ Получить ⁇ Итак. Я вот получил, видим, моя инвестиция в размере вот 191 монеток и НР дальше пошла в работу. Если я не хочу дальше работать в этом проекте, я могу нажать вот кнопочку ⁇ Выиграть ⁇ Нажимаем кнопочку ⁇ Выиграть ага, ⁇ Нам нужно указать пароль для вывода денег. Указываем его, нажимаем кнопочку ⁇ Выиграть ⁇ Подтвердить. Ага, и сумму нужно указать. Хорошо, давайте укажем вот сумму 191. И нажимаю еще раз выиграть. Подтвердить. Итак, транзакция завершена. Видим на моем балансе вот 197 INR. Я сейчас могу вот перейти на домашнюю страницу. Вот в мой профиль. Нажать кнопочку снятие средств точнее нету кнопочку от снятия нажать и вывести монеты. давайте сейчас я выведу от 97 инр а 100 поставим дальше в работу это будет вот, 16 тронов пароль фонда то я вам показываю что данный проект он платит и нажимаю здесь вот представит сумма вывода не может хорошо. Давайте выведем вот 100. Это минимальный вывод здесь. И нажимаем здесь представить. Видим, вот и НР у нас списались. Также вот мы можем посмотреть записи снятия средств. Вот он. Сегодня. Давайте открою кошелек TronLink. Вот она выплата. Плюс 17 тронов у меня уже на балансе также я могу опять сюда закинуть деньги чтобы здесь пополниться нажимаем вот здесь вот перезарядка выбираем здесь вот криптовалюту в которой вы хотите пополниться я выбираю вот трон нажимаю здесь вот представить и минимальный, минимальная сумма здесь пополнения 100 инер но ну, это приблизительно 20 тронов. Давайте сейчас пополним, вот скопируем адрес, подтвердить, открываем TronLink, нажимаю здесь Send, Вставить, Next, здесь 20 Trx, Send и пополнить. Итак. переходим назад обновим страничку так деньги еще не пришли также ежедневно рекомендую заходить в данный проект переходить на домашнюю страницу нажимать вот кнопочку регистрироваться далее здесь вот мы видим первый день мы получили 100 монет 100 баллов на следующий день мы получаем 50 и нажимаем кнопочку регистрироваться итак мы получили плюс еще 50. И с вот этими баллами, которые мы получили, мы сможем вот здесь крутнуть колесо. Когда у нас будет вот здесь вот 100, у нас здесь будет один шанс, мы сможем крутнуть колесо и выиграть здесь дополнительные монеты и НР. Так, давайте проверим, счет у нас закинулся. Более подробно о данном проекте смотрите видеообзор мой. Вчерашний я его оставлю в описании посмотрите, здесь более подробно я рассказал, как здесь зарегистрироваться, как добавить кошелек и все остальное запись пополнения давайте сейчас посмотрим за 7 дней вот видим, вот мои все пополнения Ну давайте я продолжу видео, когда деньги поступят на баланс вот, деньги уже поступили Видим вот успех. 20 TRX. -ов. Теперь я могу сделать здесь инвестицию на 212 INR. Захожу от, там где инвестиции. Здесь прописываю сумму 212. И код безопасности. И нажимаю здесь депозит. Итак, транзакция завершена. Вот мои депозиты. И ровно через сутки я с этой суммы получу плюс 3%. Я думаю, что данный проект он будет работать долго, так как здесь маленький процент прибыли. Кому он интересен, все ссылки я оставлю в описании. Переходите, инвестируйте и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.